Всем доброго времени суток! Меня зовут Лилиана Арифьева. Проживаю я в городе Таллине, Эстония. По профессии я швея. Три года назад я поняла и решила для себя, что хочу перспективную, физически легкую, достойно оплачиваемую трудовую занятость. И чтобы можно было работать в любом возрасте, и в любом комфортном для себя месте. Эта система позволяет людям зарабатывать а, любого возраста, с любыми навыками. Зарабатывать уже с первого же месяца. Здесь главное, чтобы был а, доступ к хорошему интернету и начальные знания компьютера. Эта система помогает в личностном и карьерном росте, в осваивании новой профессии. Замечательно, что есть такая система. Я благодарю ее основателей. В этой системе также проводятся командные соревнования, называются они Жажда скорости, которые я участвовала в одной из последних жажды скорости и выиграла денежный приз, а также атрибут нашей системы. Если вы ищете такую же занятость, которую искала и я, добро пожаловать в команду. Обращайтесь. Поддержим, поможем. До новых встреч!